здравствуйте дорогие друзья с вами команда продвижения плюс сегодня у нас будет короткое обучающее видео о, о том как снимать короткие обучающие видео и вообще зачем они нужны эти короткие обучающие видео ну э, вообще то они нужны э, многим людям да я рассказываю это не только для наших для нашей команды да, но ну, и вообще для всех инвалидов которые а на дому работают и, и может быть не на компьютере а что-то у них а, какие-то а, есть свои работы может они рисуют или вяжут или что-нибудь еще в этом а, стиле они делают они могут это все фотографировать соответственно фотографии а, на компьютер переносить с фотоаппарата да или просто снимать на видеокамеру, У кого есть видеокамера, может даже снять урок на видеокамеру, а, как, например, делать что-то, да, и или в компьютере, как работать, то есть много есть курсов обучающих, а, чему-либо, да, там, тем же продажам, там или работе на телефоне, в общем, кто что умеет, может снять. Вот мы снимаем видео о том, как же все-таки начинать снимать такие видео, простые, без видеокамеры, а простые видео с экрана, короткие, обучающие. Ну, у кого-то получится короткие, а у кого-то, как у меня, может быть, и подлиннее. Вот, что я сделал. Мне советовал человек, очень хороший, опытный человек в этом деле, он мне советовал программу, и я пытался ее скачать, но я ее как бы что-то там не срослось в общем с этой программой возможно эта программа она и лучше то есть кто знает даже может посоветовать лучшие программы чем у меня, то он может э, вполне это в комментариях написать. Вот, а я сделал как? Я зашел в наш э, Google, да, э, в поисковик и э, просто набрал программу для снятия видео с экрана ПК. И вот прошел по этой ссылке, да, Uh, и uh, скачал там программу, которая называется, вот она как называется, uh, iSpringFreeCam. Вот такая программа. Это, по-моему, даже была, я там скачал первую, первую попавшуюся программу. Вот если мы зайдем на этот сайт, то мы там увидим... 10 программ 10 лучших программ для записи видео с экрана со звуком вот. и вот да я собственно первую программу и скачал бывает то что эта программа бесплатно бывает что она ставит рекламу я как то видел в своем видео рекламу ну а что делать как бы это разработчики и сами кто размещает естественно тоже они Просто так эта программа, то есть они тоже должны зарабатывать свое э, на хлеб как-то, да, и ничего такого там нет, что в этом видео реклама, то есть если она там нем немножко и можно ее как-то там пропустить, как бы, ну, как это бывает в гугле там видео, ну, в общем, это довольно-таки распространенное явление, вот, и здесь, собственно, все и написано, что, как ей пользоваться, вот скачать. И э, что дальше делать? Э, что дальше делать? Прямо все так расписано. Это очень просто. А, просто нажимаем а, а, «Начать новую запись». да, И а, записываем звук. Нужен микрофон. А, курсор, вот как вы видите, перемещается. Область записи тоже можно выбирать. А, у меня у меня как стоит такой же, а, такая же область, как она стоит, так она и стояла. Я еще не менял, но вот можем даже прямо попробовать. Я не знаю, получится или нет у нас изменить эту область экрана. Это я а, до небольшого окна. Вот видите как. Ну, возможно, это надо вначале делать. То есть в процессе записи, возможно, это уже нельзя сделать. Может быть, и можно, но я этим не занимался пока. Так, что тут еще у нас? Вести запись из игр? Ну, возможно, да, из игр, но это для кого-нибудь написано, нет никаких вставок. Ну, реклама там откуда-то. Взялась. Поддержка русского языка во всех версиях. Да, Windows всем она работает. Ну, вот, собственно, да, вот так она выглядит. Вы когда включаете, вы э, вот этот микрофончик не забудьте здесь, чтобы он не было вот этой красной полоски, а то не получится у вас звук. А потом нажимаете красную кнопку и все, и запись начинается. Все лаконично и просто, да, просто нажмите красную кнопку, а потом Escape в конце записи. Вот, потом полученное видео надо будет сохранить. А, вот, и а, единственное, что а, в YouTube, ну там потом в YouTube, да, я загружаю. Если вы попробуете с программой это сделать, то программа у вас будет просить чего-нибудь Вроде управления вашими роликами или что-то такое там, по-моему, было. Но я помню, что я не стал так делать. Вот. А просто я загружаю эту а, запись свою. Вот. А, допустим, я делаю сейчас уроки русского языка для всех желающих. То есть с нуля это по собственной инициативе мне... Интересно, мне как бы давно интересна эта тема и вообще лингвистика как таковая, и русский-то, конечно, я знаю, ну, в процессе обучения, я думаю, самое чему-нибудь и чему научиться, в общем. Вот. И также каждый может, что он знает, да, это я для чего рассказываю для инвалидов, зачем, что каждый может поделиться всем, чем он знает, и зарабатывать на этом, допустим, он может учить записывать видео, да, по обучению любому языку, если он знает какой-то язык. Потом, если он знает какие-то там предметы хорошо очень, да, те же, там тоже программирование, допустим, или что-нибудь еще, математику, физику, да что угодно. Уроки там какие-нибудь э, по, по музыке, на гитаре, или или где-нибудь где еще в каких-нибудь областях, да, можно снять это видео, то есть, если это ваши работы, какие-то ручные, да, то вы можете их а, и показывать, тут устроить презентацию. Также можно устроить а, видеопрезентацию, да, это а, делается, конечно, ну, я тут вам не как бы, не могу вам сказать, что я такой супер... Сам, ну, как бы могу эти презентации делать, но, может быть, у кого-то это лучше получится, кто обладает таким а, свойством, да, все же рассказывать, чтобы все было по порядку, ясно и понятно. А, вот. И презентацию сделать своего там, любого бизнеса, сайта, или, может быть, там каких-то своих. Или может просто показать там, я не знаю, в этом снять это видео и попросить, попросить о помощи, допустим, такое тоже возможно, потому что у многих инвалидов бывают такие безвыходные ситуации, вот, ну, вообще инвалиды в России довольно-таки, они, я говорю, что они могут Стремятся работать на компьютере, даже если у них там первая группа, и они буквально, буквально лежат, могут только лежать, и то они берут ноутбук и стремятся что-то заработать, потому что как бы на, на одну пенсию не совсем это реально прожить. Так, так что, вот, и к чему я еще это говорю, к чему я призываю, заработок в интернете, да, в интернете может быть вот у нас э, наши ну я не буду опять про наши раз а хотя может быть почему не буду кратко я тут и расскажу вот у нас э, сайт появился наше продвижение плюс наш родной шалаш плюс плюс да и вот мы продвигаем сайты мы учимся как бы наши команды учатся продвигать сайты и продвигаем вот и собственно а вы можете снять видео обучающее, короткое, о вашем деле каком-нибудь, да. Вот, и я этот сайт сделал, это тоже на Викси, как я уже говорил, на Викси я делаю сайты. Это сайт не тот, на котором мы работаем, который более там такой усложненный, да, а это как небольшая страничка информационная, опять же, вот здесь мы по этой ссылке попадаем на главный сайт наши заказчики вот здесь показано куда мы но ну, это немножко немножко мы не туда И немножко неверная информация это мы продвигались продвигались но э, это мы продвигались ненадолго то есть это просто скриншот сделан э, ну как сказать э, Просто почему-то Google продвинул эту запись. В общем, это, видимо, настройки компьютера так. Вот. Ну, у нас есть, конечно, вы видели уже много наших. Ну, как много, два или три сайта, в общем-то, которые э, находятся на этой странице заветной, да, первой, куда все так стремятся попасть. Вот. Ну что у нас? Подработка для инвалидов есть у нас, да, сейчас, но она у нас сейчас только по поиску заказчиков. То есть, если вы находите заказчика, да, и заказчик оплачивает, то мы вам, соответственно, платим проценты. Я пишу задание, что делать, и мы работаем таким образом. Сейчас, потому что у нас сейчас идет совсем другое, немножко другое, во-первых, направление, обучение, да. Набираем на обучение мы. Вот. И, ну, работаем с партнерами тут, с, на, с нашими партнерами, которые тоже проводят обучение. И почему люди, я еще так говорю, у нас немного сейчас желающих обучаться, хотя у нас вообще условия прекрасные. То есть, у нас смотреть можно, но ну, я думаю, не по часу, может быть, у нас будет минуты по 30, по сорок пять. То есть, это обучение онлайн, но вы не так много затрачиваете, но я понимаю, что многим очень, инвалидам вообще сложно за компьютером сидеть долго, да, вот, и поэтому у нас обучение а, в виде, опять же, таких коротких обучающих видео, ну, я вас обрадую, не все они будут моими, потому что а мои, может, кому-то уже и надоели. А к чему я это говорю? То, что вы можете снимать видео, допустим, у вас получится совершенно по-другому. То есть у вас будет коротко, весело, у вас будет все как бы как, как по маслу все будет идти. да, И вы будете презентовать свои проекты. Вот, и вот этот наш курс, пока почему он не начинается, потому что нам надо найти преподавателей, либо волонтеров, либо зарплату. Вот, набираем мы человек 10 примерно, и самое что интересное, мы оплачиваем, то есть за то, что вы просматриваете, да, или может быть у нас будут вебинары какие-нибудь, там еще неизвестно пока, да, за то, что вы учитесь, вы получаете после контрольного задания, контрольное задание, там, в принципе, то же самое, что, чем мы и занимаемся, как мы работаем, может быть сделать сайт на Wix, может быть, ну, совершенно какое-нибудь простое задание будет, но оно, естественно, будет нам нужно для продвижения, да? Вот и выплачивается вознаграждение в размере тысячи рублей, ну, так, чтобы, опять же Контрольное задание заняло у вас время по минимуму. То есть оно заняло у вас часов, может быть, 5, может быть, меньше. То есть, вот так. А может быть, даже и час, и два. Ну, там совершенно как бы это. Это уже, в общем, кто дойдет до конца этого обучения, да, почему я еще прошу всех, что. Ну, кто захочет. То есть не бойтесь этого всего. То есть у кого есть своя ниша да в компьютере кто специалист да тут естественно работает самый и к нам он ну к нам он на такие как вот я зарплату какую могу выплачивать да потому что все как вы понимаете от заказчиков зависит а они не идут а кто мало знаком с компьютером те немного побаиваются это, это слово seo да и почитает допустим там где-нибудь SEO словарь или другие какие-нибудь SEO агентства, вот эти все страшные слова почитают и думают, а нет, я с этим не справлюсь, я не буду за такие как бы деньги э в месяц, да, но это как бы не работа, а подработка, да, и 500 или 2000, допустим, не буду я даже в это вникать. Ну и совершенно справедливо, потому что не все... Не всем это надо, кто-то, может быть, опять же повторюсь, да, может кто-то вяжет или кто-то, кто-то делает какие-нибудь что-то руками, делает, да, и все это может научить этому. Вот, и сделать такой, и сделать такое видео про свою деятельность. И опять же, я тут рассказываю про нас, отзывы. Ну, это такая вот страничка, да, с которой мы будем работать. Так, ну и, собственно, собственно, что я еще хотел. Так, приходите к нам, да, учиться. Коровы и волчица, в общем, все это очень... Может быть, да, кто-то знает лучше программы может посоветовать вот такое видео мы снимаем да сколько мы уже уже его минут снимаем наверное даже больше получаса уже прошло вот ну что здесь можно посмотреть вот есть еще вот здесь такой ну в общем вы посмотрите сами выберите себе программу которая вам больше всего понравится и пожалуйста вот снимайте обучающие видео про свои вот а как допустим у вас какой то есть вы можете вот, вот она выглядит вот здесь можно потом потом сохраняйте потом вы нажимаете сохранить проект все это в программе делается вот, вот она, собственно, сама и есть. Как бы, эта программа. А, она уже запущена. Поэтому как бы непосредственно саму программу показать. Ну, может быть, я, да, не очень хорошо подготовился. Надо было мне сделать как бы все, все скрин, скриншоты, да, и выложить вам, показать, как она, собственно, работает. Ну, нажимайте сюда, новую запись. Вот, потом нажимаете сохранить, она сохраняется, сохраняйте в компьютере, вот, и кто как делает, то есть я именно коротким обучающим видео снимаю, как бы так, прямо начиная снимать, и снимаю, и говорю, что говорю, в общем, в общем, как-то вот так я делаю, а кто-то может заранее подготовиться, но это опять же от человека зависит, как он работы с чем он работает вот а что я хотел показать допустим у вас есть э, своя папка да э, вот на рабочем столе какая то папка где вы делаете что то да какую то деятельность там э, делаете например я в свое время делал для инвалидов доски на колесах то есть это ну, такая э, доска на колеса которая для перемещение кто вот не может ходить и более менее ну как раньше инвалиды ездили после войны на таких досках но только без, у меня еще не продуманы вот эти сами как бы палочки да или у них там утяжки были там палочки которыми отталкиваются но в принципе сейчас конечно у нас инвалиды ездят на электроколясках некоторые но это не так много в основном на простых колясках да а доска, она удобна на, ну, для э, таких помещений небольших, да, или, допустим, в интернатах э, бывает то, что э, нужно такие доски, да, потому что тогда, где в интернатах было отделение, где много колясочников там, и ну, доска просто на мобильнее, как бы так сел и поехал, и доски я делал разнообразные то есть там и маленькие и большие и с колесами на, э, поворачивающимися с тормозами резина резин такие колеса хорошие скажем так и ставил вместо тяжелых колес мог поставить колеса от, от роликов да от роликов и коньков и они очень полинолеум очень хорошо быстро есть вот допустим и хотел даже открыть такое производства потому что если бы конечно государство на, на это бы выделило какие-то средства да мы могли бы открыть такое производство и ну в свое время я думал это этим заниматься но сейчас в принципе иногда тоже думаю что э, государство э, ну даже они могли бы какой-то госзаказ для нас делать потому что для может быть, для инвалидов это не так актуально, да, кто живет дома, там, у кого есть, в общем-то, и коляска там, и кто передвигается более-менее как-то привык, да. А вот для таких вот государственных учреждений, да, там такие доски, в общем-то, это все делается вручную, там, да, вот у нас в интернете это возможно было, потому что у нас перспективы там. Работали русско-немецкой организации. И работают, конечно, до сих пор. Вот. И можно было эти доски делать и чинить, потому что иногда они приходят как бы, в, негод... в негодность там что-то портится. Вот. И вы можете сделать э, фотографии своих работ. Или какие-нибудь файлы, файлы, документы, да. Если вы учитесь языку английскому или какому-нибудь другому, да, папку такую создать, вот мои, мой проект, да, и прямо его презентовать. Например, вот открываем и папку, например, вот у меня проект такой, изучаем русский, да, и все, что здесь есть, вы презентуете, да, свой проект. Но это у меня, конечно, не презентация проекта, это я просто говорю на примере, да и таким образом и как хотите, хотите выкладывайте свободный доступ, да, хотите продавайте, там это зависит уже от сложности, да, хотите бесплатно обучайте, хотите берите оплату, то есть все это на ваше усмотрение, вот, ну и опять у меня как всегда не получилось короткого обучающего видео, но я их называю короткие обучающие видео с надеждой, что все, они когда-нибудь станут когда действительно короткими. Все, не буду вас больше задерживать. Всем спасибо. Какие будут, если вопросы, задавайте. Потому что, да, будут какие-нибудь советы по улучшению, по другим программам. Все это мы с радостью все это выслушаем. Вот. И к нам приглашаю также я преподавателей для обучения а, поисковой оптимизации нашей команды МОЦИ и команду инвалидов, непосредственно приглашая на обучение тоже. Вот. Спасибо большое за внимание. А, с вами была команда продвижения Плюс. А, всем удачи, а, дай Бог здоровья и до новых встреч.